Пусть эта юная душа избавится от боли и страданий. И яви нам свою милость и исцели этого мальчика. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Зловещая тайна он был здесь. Кажется, тут кто-то есть, кроме нас. В темноте. Это ты сказала Хаджулу, что Ханбр был дьяволом? Откроется истина. Господь оставил тебя. Хватит, я серьезно. Зачем ты убила его? Боже, молю, помоги нам. Избавь нас от боли и страданий, что нас терзают. Призрак у озера